Друзья, всем привет! С вами на связи Рашид Дарсигов. В этом коротком видео я дам вам инструкцию о том, как пройти авторизацию на сайте Криптоноид. Первое, что нам нужно сделать, это нажать на кнопочку «Авторизация», которая находится в правом верхнем углу. Нажимаем «Авторизация». После этого выбираем «Авторизация» через «Easy Business Community», то есть нажимаем на наш логотипчик. Нажали на логотипчик. После этого вводим сюда свой логин и пароль от кабинета «Easy Business Community» и нажимаем кнопочку «Войти». Итак, друзья, мы с вами вошли. Если вдруг у вас не получилось войти, это может быть связано с тем, что у вас в кабинете Easy Business Community стоит двухфакторная аутентификация. Поэтому сейчас временно ее отключите, потом снова попробуйте войти, должно получиться, и потом снова включите двухфакторную аутентификацию на сайте Easy Business Community. Следующим шагом, друзья, нам нужно заполнить наш профиль. В правом верхнем углу есть меню, нажимаем туда, нажимаем настройка профиля. Заполняем профиль, вводим свой номер телефона. Если вдруг вы не сможете ввести сюда э, свой код страны, сообщите об этом э, в техническую поддержку, чтобы они добавили ваш код страны. После чего нам нужно с вами ввести токен авторизации в Telegram бота. Для этого мы нажимаем кнопочку «Получить». После этого сайт нам выдаст определенный токен, то есть такой как код. После этого нам нужно будет зайти в Telegram бота «Криптоноид». То есть мы копируем здесь этого бота, заходим в Telegram, нажимаем поиск, находим, то есть я уже авторизацию прошел, то есть что мы делаем, нажимаем старт, бот нам говорит отправьте токен авторизации, заходим опять сюда, после того, когда вы нажали получить, здесь будет этот токен, вы его копируете, отправляете сюда нажимаете отправить и получите такое письмо что вы успешно вошли все я могу вас после этого поздравить вы получили доступ к криптоноиду теперь дайте ссылочку своим партнерам, пускай они также пройдут авторизацию заполнят профиль и ожидают дальнейших инструкций хочу также напомнить друзья что мы сейчас вместе с вами будем тестировать и настраивать этого бота уже для массовых продаж поэтому если вдруг вы где-то на сайте видите какие-то баги какие-то ошибки в тексте и так далее отправляйте все это в техническую поддержку на сайте. Все вопросы, все предложения и так далее отправляем вот именно сюда. Также, друзья, под этим видео будет ссылочка на телеграм-канал Криптоноид. На этом канале я буду делиться различного рода инструкциями, лайфхаками, инсайдами и так далее по работе с данным продуктом. Поэтому добавляйтесь на этот канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий. Ну а я вам желаю, друзья, большого профита, великих побед и удачи. Всем пока!